Деревня моя Деревянная Дальня Смотрю На тебя я Прикрывшись рукой Ты в легком Платочке Июльского облака Веснушка в черемух Стоишь над рекой Ты в легком платочке Июльского облака Веснушках черему Стоишь над рекой Родная моя Деревенька колхозница, смущенная улыбкой меня обожгла, к тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду дела. Тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду. Дела и дела Не к Южному морю, нисколько не хочется. Душой не кривлюя, о том говоря, тебя называю по имени отчеству, святая, как хлеб, деревенька. Тебя называю по имени отчеству Святая как хлеб, Деревенька моя.